Здравствуйте, меня зовут Наталья Присяжнюк. Я практикующий психолог, специалист по психосоматике, телесный терапевт. Время диктует свои условия, и хочется за ним успеть. Быть в курсе всего. Знать, успевать. И то нужно, и это. И мы бежим, бежим, бежим, ускоряемся, чтобы нигде не опоздать. Быть в курсе всех событий. Мы даже едим на бегу, иногда не осознавая, что мы съели, лишь бы быстро утолить голод. И, конечно, при таком ритме жизни мы даже перестаем дышать и не замечаем этого. Ведь нам некогда. Нам некогда хотя бы немного замедлиться и прислушаться к себе. Но все время бежать невозможно ни физически, ни эмоционально. И поэтому стресс – без конца, и дома, и на работе, и с утра проснулся, и уже бесит, лучше бы не просыпался, да и спал как-то плохо, и снилось гадость какая-то. Все это следствие того, что мы бежим, без остановок, без пауз, мы разучились отдыхать, отдыхать правильно. Ответьте, пожалуйста, сейчас себе на вопрос «А как отдыхаю я?» Могу ли я расслабиться, отключиться от всего хотя бы на несколько минут, прочувствовать свое тело и себя в своем теле, услышать свое дыхание. Какой у вас вдох, какой выдох? Глубокие, ровные или короткие? или вдох полный грудью, а выдох короткий, или наоборот. Когда вы в последний раз слушали себя? Ведь у нас есть не только разум, но и душа, и тело, и где в данный момент находится ваше внимание. У большинства в голове информация и анализ. Я не говорю, что это плохо. Просто это нас выматывает. Поток информации, порой большая часть из которой нам совершенно ни к чему, перегружает наше сознание и выкачивает нашу энергию на ее обработку. Сейчас мы находимся на канале «Йога чести». И это значит, вас интересует йога. Если вы еще размышляете, стоит или не стоит практиковать, или вы ее уже практикуете, то ответьте на вопрос, а какой образ первый вы видите, когда слышите слово «йога»? Возможно, вы видите старца, сидящего под деревом, в неподвижной позе, в состоянии полного спокойствия и умиротворения. Или вы видите красивого молодого человека или девушку с красивым телом. Или, возможно, вы видите что-то свое, а теперь задайте себе этот же вопрос еще раз, но уже осознанно, что именно вы ищете в йоге, что она может вам дать. И тот, кто уже практикует, получаете ли вы это? Или продолжаете обманывать себя, что, видимо, еще не пришло время и мне нужно больше практиковаться? Итак, что дает йога чести? В первую очередь, это содержание, которое может наполнить любой из ваших образов. Мудрость древних учителей, адаптированная под современный ритм. Это и тонко энергетическое видение, на основе которого создана практика йога-чести. И это осознанное чувствование тела. Сознательная, ненасильственная проработка блоков и зажимов в физическом и ментальном телах. И, конечно, умение остановиться, прочувствовать себя в моменте, в сей час. Это медитация 10-15 минут или моя любимая поза Шавасана. Эти практики дают нам тот отдых, которого нам так не хватает. Я помню, раньше была реклама, правда, я не помню, что там рекламировали, но там были такие слова «И пусть весь мир подождет». И да, устраивайте себе в течение дня такие паузы, небольшие. Это может быть 5-10 минут, но это будут ваши 5-10 минут. И в это время вы должны отключиться от всего. Выключить телефоны, закрыть глаза, послушать ритм своего сердца, услышать свое дыхание. И пусть весь мир подождет. И теперь пара слов о том, как все же начать практиковать йогу чести. Вы уже давно собираетесь, но все время откладываете и говорите себе, «Сегодня я что-то очень устал, много работы, нет сил». Находите любые предлоги отложить на завтра. Тогда предлагаю вам сделать следующее. Сейчас, именно сейчас, просто принять решение и сказать «Я решил практиковать йогу». Это не значит, что тут же нужно вскочить, схватить коврик и начать что-то делать. Нет, просто скажите себе «Я решил, мне это необходимо». Точка. И даже когда вы по привычке начнете искать себе оправдание, ничего не делать, оставить все как прежде, продолжать уговаривать себя, что еще есть время, что вы и так очень устали, то просто скажите себе «Стоп!». Возьмите коврик и начинайте действовать. Приходите онлайн или включайте запись любого понравившегося вам видео на канале «Йога Чести». И делайте начальную разминку и при этом вы говорите себе, я только сделаю разминочку и все, и вы увидите, как это работает. После практики обязательно похвалите себя и наградите, например, вкусным, желательно полезным блюдом или напитком. Или положите в копилочку монетку и каждый раз после практики делайте это. И вскоре у вас накопится определенная сумма денег, и вы сможете купить что-то для себя. Попробуйте встроить практику йоги в распорядок своего дня с пониманием того, что это время вы посвящаете только себе. И пусть весь мир подождет. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь ответить на них в следующих видео. И, конечно, подписывайтесь на канал Йога Чести. Здесь вы найдете все, что искали, и даже больше. Живите сердцем. С уважением, Наталья Присяжнюк